Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами школа рукоделия. И я Вика. Сегодня узор от вот этого джемпера Брунелла Кучинелли. Последняя модель, работ, э, ручная работа. Э, в общем, пожеланий много у вас от него. Значит, я порылась, как обычно, по сусекам. Наскребла у себя, что наскребла, вот такой вот образец связала, наскребла в интернете схему, переделала ее. Вот эта схема, вот это описание. И вот моя схема. Уже э, э, немножко переделала. Там совсем чуть-чуть. Вот смотрите, что я переделала. Здесь вот эта изнаночная петля идет в середине листика от самого начала, а в оригинале же она идет. Вот она, видите, со срединой листика. Вот. Это и вся переделка. Так что я вяжу по своей схеме. Вы можете по схеме оригинального узора. Но в самом свитере это изнаночная не сначала, а так как я вам сейчас покажу. Из чего я буду вязать? Вот я попробовала, кстати, вот этот образец именно связан. Одна нить, вот это Ализе Абие Сал, Ализе Абие Сал, Ализе Абие Сал Абие. Цвет 0,1 с паетками пряжа. Вот, там оригинал предлагает нам хлопок елен, по-моему. Девчонки, пишите в комментариях, у кого есть опыт, кто знает, как бы пряжа, где какая, кто пробовал и свое видение, и из чего бы вы связали. Вот. Я сейчас в данный момент вяжу из того, что у меня есть. Скажу еще свое мнение, чем бы заменила, потому что у меня вот суперлана тик цвет 152 и цвет 142 и 0,1 вот это вот вот образец связан из этой пряжи из в 3 нити э, спицами номер 6 вот на такую плотность я буду ориентироваться потому что ну это у меня как бы осенне-весенний вариант это совсем не летний хотя там свитер я так понимаю что предполагается как летний тоже как бы цветовую гамму вы можете подобрать какую угодно какую вы хотите вот замените супер тик, две нити можно на одну нить милана или сил края одну ниточку добавьте будет очень красиво и нежно вот, либо котон голд тоже одну ниточку. Либо, если хотите тепленький, то Lana Gold 800. И намиксуйте себе оттенки. Вот, я же, вот связав этот образец, все-таки я, наверное, старых взглядов, но вот это модное веяние, сочетания разных цветов, вот такую вот цветную нить, мне не нравится. И я вот образец сейчас буду вязать именно 2 2 нити вот эти вот и без свитер я я так предполагаю в конце видео вам скажу 100, 152 цвет и 01 2 нити 152 и 01 одну не то есть три сложения вот также я вяжу сейчас образец я просто хочу посмотреть в образце. Итак, девчонки, число петель у нас кратно. Еще что хочу сказать, что вязать будут джемпер на себя, но при этом буду считать все размеры. Напишите мне еще в комментариях, до какого размера вы хотите. Он будет несложным. Это будет простой джемпер, потому что нам нужно будет заморочиться на узор. Узор сейчас прям вам нужно начинать и тренироваться. Потому что я вот вот только к концу вот этой вот тренировки я как бы это до меня дошло и кстати на то что вот эта пряжа из бюджетных свитер получается довольно бюджетным и притом выглядит красиво с этими паеточками то есть я думаю вполне себе будет похож на оригинал итак девчонки число петель должно быть кратно 14 эти это наш рапорт вот вот, вот он, раппорт состоит из вот этого промежутка между этими лицевыми. Ну, одна лицевая, соответственно. Плюс одна петля, это в образце. Плюс одна петля, это в поворотных рядах. Если круговую, то просто число кратное 14. Плюс здесь у меня 17 петель. Это 14 раппорт. Одна петля для симметрии и две петли Первый ряд начинаем. Лицевая накид что здесь удобно не Ни, никаких соблюдений уклон вправо-влево нет при этом узоре смотрю в оригинале точно так же вот все направо налево никто не, не заморачивается потому что вот это вот меланжевой пряжи оно все. да и безобразность сейчас в моде как оказалось вот это же вы мне написали под прошлым видео так первый ряд кромочная 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой. Вот как лежит, так я и вяжу. Вот так и в схеме, там 2 вместе лицевой. Лицевая, и изнаночная и лицевая. 2 вместе лицевой, накид, 3 вместе лицевой, три лицевые. Э, накид, 3 лицевые. И накид. Вот раппорт 14 петель, если при круговом вязании, сейчас вы начинаете с первой петли. При поворотных рядах еще одна петля для симметрии. Она в рапорт не входит. Точно так же нарисована в схеме. Она отдельно. В изнаночном ряду петли вяжем по узору. Накид провязываем Изнаночной, изнаночной петлей. Вот, и где была изнаночная, провязываем лицевой. Так, третий ряд. Лицевая, накид, две вместе, лицевая, изнаночная, лицевая, две вместе. Ой, три вместе. Три вместе. Накид. 5 лицевых. накид лицевая изнаночный ряд по узору так пятый ряд одна лицевая накид лицевая накид 2 вместе изнаночная 2 вместе накид 2 вместе, лицевая, изнаночная, лицевая, 2 вместе, накид, лицевая, изнаночный ряд по узору. Если это поворотные ряды, то мы вяжем тоже по узору, где лицевая, лицевая, накид провязываем лицевой, где изнаночная, изнаночная. Седьмой ряд. Лицевая, накид, лицевая, три. Накид, три лицевые. Раз, два, три. Накид, три вместе лицевой. Накид 2 вместе лицевой. Лицевая, изнаночная, лицевая. 2 вместе лицевой. Накид лицевая. Изнаночный ряд по узору. Так, девятый ряд, кромочная. Одна лицевая, накид. 5 лицевых, накид, 3 вместе лицевой, лицевая, изнаночная, лицевая, 2 вместе лицевой, накид, десятый ряд по узору изнаночный, либо четный лицевой. Круговой. 11 ряд кромочная лицевая накид 2 вместе лицевая изнаночная 2 вместе лицевая накид 2 вместе изнаночная 2 вместе и накид лицевая накид и последняя лицевая изнаночный ряд по узору и вот весь раппорт высоту это 12 рядов ширину это 14 петель все таки вот я связала этот образец мне нравится вот это вот сочетание пряжи вот по итогу это получается и не серая и не бежевая вот такая вот какая-то мышка мышка вот я буду вязать именно из этой комбинации вы девчонки подбирайте себе сейчас вы можете вот единственное что не могу сказать вот точно могу сказать что если в такой комбинации как у меня это две Два матка суперланы, вот два матка, ой, четыре матка, давайте посмотрим на метраж, здесь у нас 75% акрил, 25% шерсть и цвет 152 и, и, и 570 метров, это значит 280, 570 всего. 570 всего потому что здесь у нас этой нити две нити и здесь давайте посмотрим тут у нас стопроцентный акрил 410 метров в общем 4 матка вот этой вот и два матка вот этой вот понятное дело что останется это ориентировочно на такой средний размер Вот это единственное что я вам могу сказать кто в украине пожалуйста обращаемся по ссылочке под видео в описании за пряжи, девчонки, на сегодня все, пробуем узор, заказываем пряжу, я вяжу и пишем в комментариях, пишем в комментариях, если э, другую какую-то пряжу можете порекомендовать, пишем девчонки прочитают потому что я знаю в комментариях читайте девчонки обязательно читайте все комментарии там очень много разных полезных советов всяких поэтому комментарии читаем вот девчонки кто знает кто видит у кого есть опыт с пряжей и видит эту вещь из той или иной пряжи тоже пишем пожалуйста в комментариях для нашего общего, я же тоже читаю, и я же беру информацию о пряже из ваших комментариев, между прочим. Потому что у меня опыта как такового нет, исходя из моего места жительства. Вот, вот такой вот образец, девчоночки. Все, на сегодня все. Я, насколько спокойно отношусь к поедкам, к но здесь они мне нравятся. Вот. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока!